И подписчики часто возмущаются, достали с этим квантовым переходом опять эти высокие вибрации, что же на самом деле есть такой квантовый переход, и что же такое высокие вибрации. Многие просто этого не ощущают, не видят, не могут пощупать, а потому и не верят, ну и напрасно, постараюсь вас переубедить Показать на примере своего родного края Своего родового места, где я родился и вырос Показать это на примере природы Что же такое квантовый переход? Не все это понимают Что мы уже живем несколько лет в другой эре И совсем другом измерении Когда душа любопытная, она не дает себе лежать и спорить Что все ерунда и ничему не верю она будет искать подтверждение или отрицание услышанного, увиденного или прочитанного. То есть определенному человеку это сразу западает в душу, и он даже не разумом, а душой это воспринимает. Другой человек просто этого не видит, не слышит, а точнее даже не хочет слышать. На самом деле это норма твоего восприятия мира. Пришло время заглянуть внутрь себя и ответить что же меня волнует, кто же я на земле, не выдвигая приобретенные потолки своего самообразования. Понятно, что я есть свет своей души, а значит, я есть свет Бога. В то время, как большинство людей наблюдает за политикой, за религией, за ростом цен на продукты, на нефть, угрозой глобального потепления, за финансовым кризисом, они не замечают, что... Во Вселенной начался и набирает силу энергетический процесс, названный квантовым переходом, который в ближайшие годы изменит геометрию пространства и переведет Вселенную на следующую ступень эволюционного развития, в новую эру. И практически это уже происходит. Потоки высокочастотной фоновой энергии проникнут на Землю и переведут человечество на более высокий уровень сознания. Не все люди, конечно, выживут при этой очищающей процедуре. И население планеты значительно уменьшится. На Земле же все изменится. Главное – успеть подготовить население к энергетическим воздействиям космоса. Почему не все выживут? Ну, потому что, к сожалению, среди нас много рабов. Натуральных работ, которые готовы подчиняться всему и всем. Терпил, который терпит все и все переносят, Продажных людей, которые по пять раз голосуют, как на прошедших выборах, чтобы получить по 500 рублей или какую-то лотерейку. Ну естественно, эти люди находятся на уровне смерта. То есть смерть – это самый низший уровень человека. Понятно, что такие люди не смогут перейти в этот новый мир. Теперь на природе посмотрим. Это съемки 2009 года. Деревня Заобровья, Калининский район, Тверская область. Вот обратите внимание на поле. Обратите внимание на храм. Храм, конечно, не ведический, более поздней постройки. Вот тут его описание. Храм Святой Троицы. Обратите внимание, какие изменения произошли. Вот за эти 11 лет. Сейчас у нас 2020, и это съемка 2009 года. Далее я покажу на примере реки Волги. Нашей старинной русской реки Ра. И постараюсь вам показать, как высокие вибрации работают в природе. Это обычная фотография. Обратите внимание, что все чисто кругом. Тот же 2009 год. А это... Уже съемка нескольких дней назад июльская съемка 2020 года. Обратите внимание, как все заросло кустами, какие высокие кусты. Сейчас посмотрим на сам храм. Ну храм уже разрушен, РПЦ кричала о восстановлении. Они уже лет 20 его восстанавливают, но так как здесь бабла не заработать, потому что это деревня, приход это ничего не даст, все эти байки собирали средства, люди платили, отдавали деньги. Куда они пошли? Ну, я думаю, все сами догадались, куда они пошли. Явно не на высокие вибрации. Так вот посмотрите, как все заросло. Вот вам первый пример. Изменения. Ведь до этого я всю жизнь живу в этой местности, это мои родовые места. Вот за последние 40 лет ничего не менялось. Вот, смотрите справа, вы видите, там новые участки построенные и лес сплошной. Вы не можете себе представить, что еще в 1998 году там было поле. Причем не паханное уже лет 20-30. Но там не было ни одного кустика. Теперь там... Непролазный лес Но тот, кто купил участки себе дачные построил Тот, конечно, выкорчевывает Вот Волга, наше любимое с женой место Куда мы выезжаем постоянно отдохнуть Вы видите, что бережок чистый, но начинает зарастать Это уже десятый год Это мои собачки К сожалению, уже их нет в живых Похоронены на моем участке В деревне это Волга. Здесь большая вода. Видно, что кустики уже стали вылезать. До этого объясняю, что бавлю уже не менее 45 лет берег был совершенно чистый. Вот мы смотрим, это 10 год. Видим с вами, что по берегу можно ездить на машине. Я спокойно проезжал, любой на «Жигулях» проезжал. Без проблем. Сейчас все эти берега заросли. Мы увидим с вами на следующей съемке но это водой вынесла огромное дерево во время ледохода вода была большая как всегда вот видите кустики вырастают сейчас они уже огромные. становится с берегом обратите внимание там где ездили на машине сейчас огромные кусты все заросло в кустарником я как любитель нахлоста уже не могу ловить вот съемка буквальни мы с женой на днях снимали прошлые выходные вот видите какие кусты вдоль берега на том же месте, где мы сверху видели, что все чистенько. Смотрите, как этот берег зарос. Это всего за какие-то 10 лет. Причем моментально на глазах растет. Это и есть высокие вибрации, это и есть квантовый переход, я это утверждаю. Все меняется. Леса так заросли. Я больше 20 лет был егерем. Хоть я художник, зарабатывал на своих картинах, но для души работал егерем. Был председателем коллектива знаю леса на 100 километров вокруг наизусть сейчас я могу спокойно заблудиться я не узнаю своего леса вот так вот видите везде кусты везде где было чисто вот здесь вот был песочек и чистейший берег был сейчас песочек весь смылся куда-то камни повылезали вот такие косы появились и русло Волги начинает меняться Хотя, говорю еще раз, повторяю, что за последние 50 лет ничего не менялось. Все было нормально. Вот, посмотрите, какой берег заросший. Был чистейший берег. Галактическая ночь, то бишь ночь Сварога, закончилась в 96 году. Ну, еще как бы рассвет и так далее. Я заметил, эти изменения начались где-то с 98 -го года. Начало все зарастать медленно. Но настоящее утро Сварога, галактическое утро, оно расцвет, точнее, наступило в двенадцатом году. Из двенадцатого года этот процесс пошел, ну просто на глазах. Я не знаю, как, кто не замечает, но невозможно не заметить очевидного. Вот, пожалуйста, наш деревенский пляжик был, здесь был песочек, а там, где мы видим с вами острова, были глубокие ямы, где мы ловили лещей, даже самов. Сейчас там все изменилось. Вот вам высокие вибрации. Но кто этого не видит, ну, я не знаю, может быть, просто не хочет этого видеть. Я думаю, что сейчас на себе многие ощущают эти высокие вибрации в виде болезней и всего прочего. Вот, пожалуйста, смотрите русло моей реки Волга. Здесь было течение, песочек. Сейчас, видите, кувшиночки. Вот структура дна. Обратите внимание на эту структуру дна. Она была совсем другой. Все изменилось. Вот видите, сплошная стена кустов. Вся Волга зарастает. Ловить нахлыстом практически невозможно, если у берега глубоко. Потому что хлыст ваш будет цепляться за кусты. Вот место нашей любимой с женой было. Куда мы спокойно выезжали. На «Жигулях» приезжали. Потом какое-то время мы только на джипе могли туда приехать. Сейчас, к сожалению, даже на танке туда не проедешь. Потому что так все заросло. И заболотилось Что это просто-напросто невозможно И мы лишились с ней Своего самого любимого места Но правда На природу не обижаемся Вот видите какие берега Своеобразные стали Все изменилось Все изменилось полностью это невозможно не заметить Ну здесь я снимал половодье, После дождей слили воду Наверху, на плотине, Яовской, Русской, Вазовской, там три водохранилища. Слили воду, вода мутная. Вот видите, даже кусты в воде. Их никогда не было. Никогда их не было. Кстати, заметьте еще такую вещь. У многих, вот у меня во дворе, например, чайки появились с 2012 года. Они не дают спать, гадят на машины. Ну, я хожу, их все равно подкармливаю. Что что теперь сделать? Кстати, с тех пор, как я стал кормить несколько лет чаек, меньше стали гадить на машины. Вот берег, заросший полностью кустами. Это обычная фотография. Так что будьте внимательней. Смотрите на изменения. Изменения происходят рядом с вами, на ваших глазах. Все меняется. Старый мир уже все, он разрушен, его уже нету. Поэтому сейчас многие люди не понимают, почему у них все изменилось, почему все стало хуже. Но по той причине, что старый мир уже уничтожен. Вот он остался еще чуть-чуть на физическом плане. На ментальном плане он уже уничтожен. Так что изменения идут, квантовый переход идет полным ходом, и это нужно замечать. Нужно с этим идти в ногу В противном случае вы просто Можете не попасть в этот новый мир Нам нужно всем меняться Жить по чести По совести Презирать эту власть паразитов Которые сейчас практически во всем мире И работать на свой род и на свой народ Только таким образом Человек может перейти В новую эпоху В новый мир Нужно жить как говорил еще «Три здраво мысли, то есть здраво мыслить, а не самомнением. То есть люди живут самомнением. Когда человек живет самомнением, один у одного свое самомнение, у другого другое самомнение. Естественно, это приводит его на ложную тропинку. А когда человек живет здраво мысля, мысль здраво тогда это правильная тропинка, правильная дорожка. Забыть основной принцип этого паразитического общества. А он в следующем. Лежи задницу верхнему, тем, кто сверху тебя. Расталкивай локтями того, кто справа и слева. И, извиняюсь, сри на тех, кто снизу. Так вот, надо все делать наоборот. Надо проверять тысячу раз. И не доверяя верхнему, жить в мире и дружбе. С теми, кто справа от тебя и слева И помогать тому, кто внизу Вот это правильный принцип Не гадить в этом мире Ну, к примеру, вот гуляю я с собакой, прохожу мимо балконов Ну, просто люди курят на балконе и вниз кидают бычки Ну, такое ощущение создается, что в этом доме живут свиньи Правда, в отличие от людей свиньи не курят также идешь, смотришь, идет человек, вроде хорошо одетый, с виду интеллигентный, с покурил и отправил ее там в кусты, в траву, пятый, десятый. Но это же паразитизм, самый натуральный. Я, например, беру с собой маленькую микропепельницу. Если нет по дороге мусорки, то я всегда ее кладу в микропепельницу. Того же самое не, не могу требовать, прошу от своих детей, от своих внуков. Как бы подавая им такой определенный пример Но это такая малость Но даже в этой малости Из-за этой малости Можно не перейти в новый мир Почему? Потому что первая заповедь Русского человека Гласит так Почитай богов и предков Живи по совести И в гармонии с природой А что происходит в нашем мире? Ведь многие живут по такому принципу сейчас. Это паразитический принцип смерда. Несмотря на то, что люди находятся у власти, говорят о какой-то морали, занимают высокие чины, их официально называют элитой. Это не элита, это шалупой, смерды. Почему я так говорю? Потому что они находятся на уровне смерда, от них просто смердит. Ведь их мораль не имеет ничего общего. С душевностью и с духовностью. Ни капли. Мне, например, плевать на их мораль совершенно. На мораль наших продажных актеров, художников, поэтов, писателей, певцов, которые на все готовы, чтобы с барского стола получить деньги. Они думают, что деньги им дают все. Так вот как раз те самые денежные люди – Которые живут ради денег Они и посвятили себя сатане, сатанизму Темным силам Ведь дело в том, что в славяно арийских ведах сказано Что мы приходим на землю Ни с чем И все, что мы здесь получаем на земле Все, что мы здесь имеем Принадлежит-то не нам А принадлежит земле А когда мы уходим, мы это все оставляем Ну, для них это темный лес Поэтому Есть люди духовные, есть душевные Это тоже разные понятия Например, человек душевный он может быть душевным он может отдать последнюю рубаху Этот человек тебя накормит напоет последний тебя отдаст но он может быть совершенно бездуховным и наоборот духовный человек он может быть высокодуховным но он может быть не душевным не таким добрым конечно же для перехода в новый мир человек должен быть и духовным и душевным но естественно, Человек, который живет для своего рода и для своего народа. И не шестерит перед паразитами, сатанистами, перед нашей властью. Квантовый переход завершает многовековой самостоятельный этап существования человечества в материальном мире. С научной точки зрения начинается эпоха Водолея – это Малый космический год, длительностью 2160 лет, связанный с переходом положения земной оси в день весеннего равнодействия из созвездия Рыб в созвездие Водолея. То есть квантовый переход – это переход системы, галактики, созвездия, ну, нашей планеты, живого существа, любой вещь в форме. Из одной плотности, интенсивности вибраций в другую. Понятие квант в физике есть, волна, частица. То есть квант – это одновременно и волна вибрации, и частица тела, и движение, и покой – Два аспекта единства единого существуют в этой частице, как и во всем мироздании. Весь проявленный, видимый мир есть комбинация этих частиц энергии. Среда составляет и является строительным материалом тел. Любая среда, то есть земля, воздух, вода, огонь, есть состояние определенной вибрационной интенсивности квантов. Квантовый переход есть состояние изменения интенсивности вибрации волн среды. Квантовый скачок есть резкое, революционное изменение среды. Квантовый скачок происходит в Солнечной системе при смене пор Р, при влиянии созвездия Зодиака. Нынешний же переход характеризуется увеличением интенсивности вибрации, о чем много говорят. Хотя в свое время, когда шло уплотнение или сотворение видеомира, происходил наоборот обратный процесс, то есть уплотнялась среда и уплотнялись формы, существовавшие в той среде. Образно эти процессы можно сравнить с потеплением, к примеру, увеличением интенсивности вибраций эволюции, и похолоданием, уменьшением интенсивности вибраций и инволюция. По закону подобия человек при потеплении сбрасывает в себя лишнюю одежду, облегчается. При похолодании же одевает больше одежды, уплотняется. Отсюда и вытекает совершенно логичный вывод. Чтобы сохранить форму тела при квантовом переходе, мы должны облегчить, уточнить его, то есть избавиться от плотных вибраций или инстинктов, эмоций, мыслей, ведущих к самолюбию и самости, и способствующих развитию эгоцентризма. Процесс восприятия новых энергий, всегда увязан с вашим реальным энергетическим состоянием. Не выстраивайте иллюзии, что можно перепрыгнуть через наличие в вас конкретных энергоинформационных блоков, представляющих собой ваши негативные эмоции, то бишь недовольство, озлобленность, претензии к окружающему миру и так далее и тому подобное. Поэтому, если в вашей жизни еще что-то плохо, это повод серьезно и полномерно заняться собой. Без системной работы некоторые люди безосновательно утверждают, что новые методики не работают. Это, конечно, выдумки или заблуждения, пробужденных по поводу возможности жить по-другому. Поэтому, если нет еще позитивного результата, у вас есть всегда выбор. Либо начинаете работать с собой, либо остаетесь Закоренелым скептиком с кучей проблем. Один из ключей освобождения от ненужного хорошенько вытряхнуть энергетическое информационное содержание своего сознания, часть общей структуры. Сознание, подсознание держит в себе очень старый опыт или неприятную, тяжелую, может, страшную информацию, которую вы запрятали в эту область. Но наличие такого содержания это как бомба замедленного действия. Сколько бы вы ни прятали там информацию, она все равно является магнитом, притягивающим аналогичные события в вашу реальность. Сознание зеркальное, и все, что мы пропускаем через него, порой прячь от окружающих, отражается и зеркалится в нас. Уделите внимание своему физическому телу также. Привыкайте фиксировать новые состояния в материальных сферах, работая с открытыми глазами, четко ощущая себя здесь, на Земле. Буквально физически вспомните и ощутите все сферы жизни Дом, деловую сферу или трудовую занятость, конкретное рабочее место Все взаимоотношения в семье, деловые, дружеские, родственные Словом, все новые состояния во время любых практик якорите физический мир то бишь обстановка, дом, отношения, бытовой комфорт, техника, компьютеры везде абсолютно. Прочувствуйте с эмоциональной радостью, убежденностью, что все это ложится в вашу реальность жизни. Ваше героическое тело храбро принимает все энергетические кульбиты последних лет и последних месяцев. И, кстати, справляются. Разве это не является убедительным доказательством того, что вы можете все? Вселенная и все объекты, включая человека, состоят из энергии, информации, то бишь материи, различной степени плотности и различной полярности, как плюс и минус. И существует единый закон энергообмена. Сколько взял, столько отдал. Это главный закон существования миров и существования человека. Получая бесплатно энергию здоровья и бесконечные полезные ископаемые, созданные специально для безбедной жизни каждого, чтобы человек имел возможность для самосовершенствования, люди обязаны возвращать создателю положительную энергию через свои мысли и чувства. Понимая это, вы никогда бы не стали сомневаться в том, что во Вселенной, в этой строгой энергетической системе существует центр управления, и, конечно, существует Создатель, который управляет всем и не допускает дисбаланса энергии. И выражение вера уже не носило бы только религиозный смысл, а было бы научной констатацией существования системы энергообмена и управляющей силой Вселенной. И не важно, как называется эта сила – Отец Небесный, Всевышний или Высший Космический Разум или Вседержитель. Мир совершенен, им управляют Боги. И никакой религии Все несовершенство в нас В отсутствии четкого понимания себя самого Своей ориентации, предложенных постулатах и, конечно, религиях Первые условия квантового перехода при сохранении физической формы Это отдаление самого себя Иначе низкочастотные плотные вибрации будут уничтожены высокочастотными Подобно тому, как огонь пожирает все плотно и стирает все формы в принципе, это первый этап воздействия высокочастотной среды на все земные царства природы. Этот этап все больше проявляется в болезнях людей, растений, животных, войнах, природных катаклизмах. Все вышеперечисленное четко описано в Великой книге «Славяно-арийские веды». Наши предки обладали огромными знаниями и нам передали эти знания. Этой книге как минимум 40 тысяч лет, вдумайтесь, как минимум 40 тысяч лет, а возможно и более 100 тысяч лет. Именно по этой причине власть темных сил, та верхушка, которая нами сейчас правит, кстати, свои последние дни, запретила эту книгу. И не случайно запретила. По какой причине, я думаю, понятно всем. Вот определение. Определение по делу 2-729 дробь 2013, заведенного 31 марта 2015 года. Прокурор Омской области обратился в Центральный районный суд города Омска с заявлением о признании экстремистскими материалами следующих книг. Славяно-арийские веды, Сантьеведа Перуна, Книга мудрости Перуна, Круг первый. «Сага об инглингах», издательство Родович 2011-2012 года, издание. «Вилимудро», издательство Родович 2011-2012 года, «Славяно-арийские веды», книга «Третий инглиизм», «Древние веры славянских и арийских народов», «Слово мудрости волхва Вилимудро», издательство Родович 2009 года, 2012 -го года издания. Славяно-арийские веды. Книга 4. Источник жизни. Белый путь сказы. Издательство Родович. 2011 12 года издания. Славянское миропонимание. Подтверждение книги Света. Издательство родовищ 2009-2013 года издания. Авторы. Велислав Доброгнев. Свитозар. В Основание заявленных требований. Прокурор области. В тексте исков представитель заявителя Быкова Ею в судебном заседании ссылается на те обстоятельства, что в ходе проведенной прокуратурой Омской области по информации УФСБ России по Омской области проверки установлено, что в рамках расследования по уголовному делу обнаружена серия из пяти книг, являющих единым информационным продуктом. Далее по тексту именуем «Славяно-арийские веды». Согласно выводам экспертного заключения доктора филологических наук профессора кафедры русского языка и лингвистики ФГБОУ ВПО Омский государственный педагогический университет по результатам лингвистического исследования от 29.04.14 в текстах славяно-арийских вед обнаружены «Косвенная негативная оценка представителей отдельных расы» к примеру, женщин с черным цветом кожи, императивные высказывания с тематикой побуждения к действиям, отражающим запрет на межрасовые браки, выраженная имплицитная информация о превосходстве представителей белой расы по отношению к черной расе. Кроме того, в текстах книг прослеживается установка на чистоту белой расы. Вот таким образом наша литература была признана «экстремистской». В то время как еврейская Тора и Талмуд, книги в которых есть явный призыв к убийству Гоев, к насилию, к превосходству над всеми расами мира, то есть это избранная национальность, эти книги не запрещены нигде в мире, в отличие от наших славяно книг. Вот собственно и все. Всем здравия и здравомыслия.